Здравствуйте, дорогие товарищи! Вы на канале Полиграф. Давайте сегодня поговорим об инстинктах. Если вы включили данное видео, то, скорее всего, лично вам эта тема тоже интересна. Или вам просто любопытно, как ее раскроет за 15 минут наш уютный левый канал. Об инстинктах не рассуждал только ленивый. И ныне в информационном пространстве выделились две полярные точки зрения. Или все дурное в человеке растет из инстинктов, они непреодолимы. А потом бороться с этим бессмысленно. Или у человека инстинктов нет вообще, так что нечего юзернейм оправдывать свою невоспитанность биологии. Как я ближе вам, напишите в комментариях. И поехали разбираться. Человек как вид сформировался в процессе эволюции, длившейся миллионы лет а человек как личность формируется с момента рождения в процессе взаимодействия с окружением и воспитания в обществе. То, что без общества других человеков полностью развиться у него не получится, убедительно показывают случаи детей Маугли. Как писал этнограф Леот Минц, за период 1920 по 1985 года было найдено 48 детей, воспитанных различными животными – обезьянами, волками, медведями и даже газелями. И во всех случаях человеческие детеныши проявляли поведение, свойственное не человеку, а воспитавшему и животному. Если ребенок прожил первые годы с рождения вообще не контактируя с людьми, то воспитать его полноценным членом общества уже невозможно. После определенного возраста он даже не способен обучаться прямохождению. Иными словами, современных учебников человек-существо биосоциальное. Разумеется, такое понимание человеческой природы существовало не всегда, да и сейчас, к сожалению, разделяется далеко не всеми. Религиозная точка зрения трактовала человека как особо выделенной высшей сущностью творения, радикально отличная по своей сути от прочей фауны. Выражение «венец творения» — это не просто красивые слова. Это целых три утверждения в одном. Первое — человек находится наверху иерархической лестницы, поэтому все прочие животные ему не ровня а всего лишь существа низшего порядка. Второе. В человеке есть некая идеалистическая сущность, божественная искра, бессмертная душа как частица божества и так далее. И третье. Человек – творение завершенное и останется неизменным. То есть, с точки зрения традиционного крестинизма, мы никогда не эволюционируем ни в морлоков с илоями из машины времени, ни в странников из мира полудня. А еще эти бихевиористы Которые вообще все человеческое поведение сводят к животному началу Человек это обезьяна-убийца Руководствуется инстинктами А мозги используют только чтобы половче выкручиваться И рационализировать свои неизменные хотелки И общество свое он строит природосообразно Ведь жить по-другому он не может Но, как писал Роберт Энсон Хайнлайн Если бы люди были автоматами Каковыми считают бихевиористы Психологи не смогли бы придумать ту изумительную чушь, которую они называют бихевиористской психологией. Кстати, заметьте, опирающиеся на природу бихевиористы тоже отказывают людям способности со временем эволюционировать. А откуда возникает эта ошибка? Из-за того, что проблему рассматривают в статике, а не в становлении. Вот умели бы они в диалектику, все сложилось бы иначе. Мы же диамат обязательно применим. Но сначала давайте-ка разберемся, что же вообще такое инстинкт. Инстинкт – это совокупность врожденных потребностей и врожденных же программ их удовлетворения, состоящих из пускового сигнала и программы действия. Например, морские черепашки, недавно вылупившиеся на пляже, бессознательно двигаются к океану. Здесь появляются на свет десятки тысяч черепашек. Вылупившись и выбравшись из песка на поверхность, малыши тут же инстинктивно устремляются в океан. Многие исследователи считают, что это из-за света, который отражается от воды, и на самом деле они стремятся туда, где света больше, а не где вода мокрее. Поэтому в последнее время маленькие черепашки ползут в город, где вместо того, чтобы выжить, погибают. Вот такой вот грустный парадокс. Инстинкт, который должен обеспечить выживание, ведет гибель. Или возьмем, к примеру, зимнюю спячку. Характерную для медведей, ежей и многих других видов Даже обособленные от своих сородичей Родившиеся в неволе особи при приближении зимы Начинают больше есть и строить себе укрытие в темных местах А ближе к декабрю укладываются спать Аккуратно 3 месяца Попытайтесь помешать, и животное получит сильнейшую психологическую травму И долго не проживет А в случае медведя высока вероятность, что его тоже Долго не проживете И теперь, если мы посмотрим на приведенное нами определение то поймем, на чем основано утверждение, что у человека инстинктов нет совсем. Потому что у человека нет врожденных и наследственно обусловленных то есть встроенных в базовой комплектации сложных программ поведения, которые бы запускались по стимулу, и которые личность не могла бы по собственному желанию изменить или отменить. Но тут вступает распространенное возражение: Но ну, младенец же ищет грудь матери! И что? Инстинкт самосохранения и размножения для вас какие-то шутки! Давайте по порядку. Во-первых, часто инстинкты путают с рефлексами. Рефлекс — это стереотипная, то есть одинаковая в одинаковых условиях, реакция живого организма на какое-либо воздействие — раздражитель, стимул, которая происходит с участием рецепторов и под управлением нервной системы. Отличается от инстинкта тремя свойствами. Первое — это одиночная реакция, а не сложное поведение программы. Второе — Рефлекс может быть как врожденным – дыхательным, глотательный, рвотный, чихательный, так и выученным. И все сразу вспомнили собачки по И третье – рефлекс можно подавить усилием воли. Можете проверить сами. Например, задержать дыхание или заставить себя не чихать, когда захочется. А еще врожденные рефлексы младенца – сосательный, хватательный – исчезают с возрастом. Но допустим с рефлексами все оказалось просто. А как же объяснить самые известные инстинкты человека, о которых даже дедушка Фрейд упоминал в своей теории бессознательно? Например, инстинкт размножения или защиты, или материнский инстинкт, который на слуху у всех людей фактически с пеленок. Ну или как же дело обстоит с инстинктом доминирования, которым объясняют противники социализма свои теории о природосообразности капитализма? А дело в том, что человек имеет высокую, фактически феноменальную по сравнению с другими животными способность к обучению. И не просто к обучению, а к осознанному обучению. И в довесок ко всему еще и способность к практически точному копированию поведения наших сородичей. И не только. Но не менее важную роль играет и социум. Как показали многолетние исследования, математические способности учеников зависят не от их пола или расы, а от доступности образования и профессиональных качеств учителей. Хотя наряду с ними существует исследование, где доказывается, что к некоторым способностям мы более предрасположены на генетическом уровне. Но эта тема достойна отдельного ролика, и поэтому, если вам интересно, то оставляйте комментарии под роликом. Наша феноменальная обучаемость развилась у нас в ходе эволюции. Маленький ребенок учится говорить феноменально быстро, наблюдая за родными и подражая им. Точно так же он перенимает у них и другие навыки и паттерны поведения, включая защитный рефлекс и даже, о ужас, сексуальное поведение. Так, даже шимпанзе, ближайший родственники человека, которые росли отдельно от взрослых сородичей, в 50% случаев с наименьшей вероятностью спариваются как взрослые. Те же кто вырос, имея перед глазами пример хотя бы одной взрослой особи, спаривались по взрослым в 90% случаев. Будь они запрограммированы инстинктом, наличие примера не играло бы столь большой роли. И у людей стереотипное поведение мужчины относительно женщины, когда она ему нравится, как раз и обусловлено научением. Он видит, как папа относится к маме или как молодые парни к девушкам, и при появлении гормонального всплеска понимает, чего он хочет и как с этим справиться. Если же юноша или девушка не знает, что это такое с ним или с ней происходит, то и не будет знать, как на это реагировать. Да, конечно, методом пробы и ошибок рано или поздно найдется выход. А вот если бы у них был инстинкт, все бы работало само. А еще обладатель инстинкта размножения не смог бы успешно следовать обету безбрачия, практикуемому некоторыми группами во многих человеческих культурах. Ведь инстинкт нельзя преодолеть волевым усилием. Итак, основной инстинкт оказался результатом обучения. А другие исследования показали, что мамы умеют себя правильно вести с детьми именно потому, что они наблюдали за тем, как их мамы или их бабушки ухаживали за малышами, в том числе и за ними самими. После, подражая поведению взрослых, Девочки отрабатывают процесс ухода и воспитания детей на куклах, щенках или котятах. В дальнейшем социум закрепляет в них модель материнского поведения в зависимости от социальной среды. Это легко можно проверить, посмотрев на различные формы воспитания, которые выбирают разные матери для своих детей. Наблюдать их можно на любой детской площадке. Одна женщина гиперопекает своего малыша, другая сидит в телефоне и даже одноплачь не реагирует. А третья спокойно отвечает на расспросы чада и не повышает голос, даже если он только что прыгнул в лужу в новенькой майке, в которой завтра в садик. То есть нет никакой четкой модели поведения женщин со своим ребенком, даже у ровесницы из одной социальной группы. Все зависит от воспитания и социального научения. Тоже можно сказать про инстинкт самосохранения. Маленькие дети не обладают этим страхом при рождении. И только навернувшись пару раз в табуретки, они учатся бояться просто так падать с высоты, а также вырабатывают безусловный защитный рефлекс, который выглядит как приземление на конечности. Вот вам еще один аргумент к отсутствию у человека инстинкта самосохранения. В Японии во времена Второй мировой войны были специально подготовленные люди, которые назывались камикадзе. Их единственной функцией была смерть. Собственная смерть И желательно в ее процессе подбить танк, самолет или корабль Например, камикадзе из противотанковых отрядов буквально бежали на танки с черенками от лопат К которым были прикреплены кумулятивные мины Большинство камикадзе погибало, не добежав до цели Но некоторым все-таки удавалось погибнуть не просто так И нет, японские камикадзе не были душевно больными или просто не чувствовали боли Это были очень замотивированные люди, которые хорошо понимали, куда и зачем бегут но, так или иначе, при наличии у людей инстинкта, такой исход был бы невозможен. Отдельный интерес представляет инстинкт доминирования, который в дикой природе нужен для того, чтобы обеспечивать появление большего потомства от более сильных особей, чем от более слабых. Применительно к человеку же этот инстинкт трактуется как борьба за выживание отдельного индивида. Ведь человек с более выгодным статусом может лучше питаться, получать лучшее медицинское обслуживание, жить в хороших условиях, меньше работать и так далее. Да, что же это за мир такой, где в развитом обществе с кучей ресурсов, еды, жилья и прочего надо друг другу глотки рвать, чтобы не померять под забором мясокомбината от голода и жилищного комплекса от холода. Только вот не задача. Далеко не у всех антропоидов этот инстинкт присутствует. У ближайшего нашего сородича, милые обезьянки Баноба этого инстинкта нет. Это доказывается тем, что у них в стае отсутствует иерархия. Совсем. У них там и такие обезьяне коммунизм на минималках. И они решают все свои проблемы, так сказать, полюбовно. Кстати, еще в 19 веке один из известнейших антропологов, Льюис Морган, выяснил, а Фридрих Энгельс подробно описал, что в племенах первобытных людей не было иерархии в привычном нам понимании. Например, Должность главы рода была избирательной Выборы проводились среди мужчин и женщин рода А сама должность носила чисто моральный характер То есть глава не мог никого из племени ни к чему принудить Также был совет рода, в который входили как мужчины, так и женщины Который был основным руководящим органом в племени и который тоже был выборным. А что это, ежели не доказательство того, что даже у первобытных людей не было никакого инстинкта доминирования? Потому что при нем демократия, равноправие и прочее просто невозможны. Да и в современном мире люди продолжают упорно бороться со справедливостью и равенством. Не является ли это противоречием инстинкту доминирования? Давайте для наглядности приведем пример реального инстинкта. Напомню, в отличие от фейковых, это набор алгоритмов ряда действий которая ежели запускается, то выполняется не только с ювелирной точностью, но еще и без возможности его по своей воле прервать. Существуют на нашей планете такие забавные и очень умные животные, как мартышки Дианы. Когда они видят питона, орла или леопарда, то издают определенный звук, заслужив который другие мартышки разбегаются прочь. При этом во всех прочих, не менее опасных случаях, они этого сделать не могут, потому что их программа говорит, что орел, леопард и питон это условный красный флаг, и надо выдавать условное действие А. А вот все остальные – это не красный флаг. И сколько бы раз ты не встречал опасного тебе шимпанзе, или вдруг чудом не опасного тебе леопарда, например, игрушечного, которого тебе исследователи подсунули, ты не можешь выдать нужную для выживания твоей сородичей реакцию в первом случае и затормозить исполнение крика во втором, прямо как компьютер. А вот у человека все не так. И мы можем на условный красный флаг ответить не только сигналом А, но и Б. И вообще кучей других сигналов, например, Ж или Z. Итак, подведем итоги. Мы пришли к выводу, что все-таки у человека инстинктов нет. А вот наше поведение, которое местами похоже на инстинкты, это всего лишь набор стереотипных действий, которым мы научились в течение жизни. Как в свете этого мы понимаем человеческую природу? и как это соотносится с теориями теологов и биологизаторов. Слышь, псина, куда ты идешь? Мы относим человека, как вид, к высшим животным. У биологов термин «высшее животное» означает собирательную группу видов, способных модифицировать свое инстинктивное поведение жизненным опытом. Инстинкты высших животных, включая человека, исчезли не благодаря вмешательству каких-то высших сил, что взяли и надели на свободной поле по образу и подобию. Нет, произошло это в результате долгого эволюционного развития и преодоления более примитивных механизмов приспособления организма к окружающей жестокой реальности. То есть в ходе естественного отбора те наши предки, в ком инстинкты были крепки, вымерли, а выжили те, кто имел более гибкие модели поведения и лучше обучался. А может тут и половой отбор тоже помог? Кто его знает? Может и нашим прапрабабушкам-антропоидам нравились самцы с творческим, а не шаблонным подходом к ухаживанию? Способность к обучению одна из ключевых для формирования человека как вида. У нас она выражена куда сильнее, чем у прочих животных, даже у самых умных антропоидов. Все потому, что человеческое сознание, мышление, интеллект и психика работают как единое целое, а не по отдельности. Мы развиваемся и как личность, и как вид. А следовательно, все теории об общественных строях которые природосообразны человеческой биологии, ошибочны и построены на вранье одних и невежестве других. Нет никаких моделей общества, которые сообразны человеку лишь потому, что мы животные или наоборот создание божье. Их нет, потому что человек может научиться жить в любой системе. Да, в том числе в несправедливой, жестокой. А вот какая же система может раскрыть человеческий потенциал максимально? Это отдельный вопрос, который, может, мы раскроем в будущих роликах. Если же вы хотите поглубже разобраться в изложенной теме, то мы разместили под роликом ссылки на исследования, на которые мы опирались. И рекомендуем ознакомиться с подробными интересными лекциями Владимира Фридмана. Кстати, в скором времени мы запустим новый интересный проект в Дискорде. Он будет проходить в формате дискуссии, и в его рамках будет проходить обсуждение на тему искусства и философии. Вся информация будет располагаться в наших пабликах в ВК и Телеграме. Так что подписывайтесь. Всем пока!